У каждого верующего есть голос, и это Голос Победы. Здравствуйте, я Кеннет Копланд. Это передача «Победоносный голос верующего». Скажу вам, вы будете рады, что включили эту передачу. Я могу вам это сказать. Аминь. Отец, мы прославляем Тебя и благодарим Тебя сегодня за Твое Слово. Мы благодарим Тебя. Аллилуйя. Мы благодарим Тебя за откровение с небес, понимание Твоего огромного сердца благодати. Мы благодарим Тебя во имя Иисуса. Аминь. Давайте вместе поприветствуем сегодня нашего гостя, брата Джерри Савейла. Спасибо. Джерри, пусть Бог благословит тебя. И прямо перед тем, как включились камеры, я спросил у Джерри, с чего бы он хотел сегодня начать. И он дал мне местописание в 67-м псалме. И мы прочитали это. Я просто передам слово тебе, потому что радость Господа накрывает меня с головой. В одном из переводов Библии, в 20 стихе, говорится, «Благословен Господь, Который ежедневно осыпает нас благодеяниями». Да, слава Богу. Слава Богу. этого можно ликовать, Богу. не так ли? Что ж, да. И как только мы это открыли, во мне это просто поднимается. Он осыпает и загружает меня сегодня снова. Он да, загружает меня. Слава Богу. Я не против, когда говорят, этого человека нужно загрузить. Я загружен. О, Алинаэ. аминь. Слава Богу, Джерри, так замечательно, что ты будешь с нами на этой и на следующей неделе. Мы отлично приведем время. Слава Богу. Слава да. Богу. И я уже отлично его провожу. Аминь, меня это просто накрывает головой. Он осыпает да. нас. И знаешь, религия годами учила нас, что Бог что-то удерживает и, возможно, может и бросить небольшую подачку где-нибудь два раза в жизни. Да. Но когда вы узнаете истину в отношении этого вопроса, оказывается, он хочет осыпать вас всем, что у него есть. Начнем с того, что именно поэтому он и сотворил Он ничего человека. не может с собой поделать. Библия говорит, что Бог есть любовь, а любовь дает. Это то, что делает Любовь, любовь. дает. Это то, чем является любовь. Знаешь, в свое время кто-то написал книгу о пяти языках любви, и один из них — это «Даяние». И именно так я люблю людей. Я постоянно ищу возможности дать что-то тем людям, которых я люблю. Да. Я перенял это от Бога. И Бог, Он именно такой. Он так сильно любит нас, во что многим людям трудно поверить, даже христианам. Меня удивляет то количество христиан, которые по-прежнему не уверены, что Бог настолько сильно их любит. И любящий Бог всегда ищет возможности благословить свой народ. Принести какие-то благодеяния и преимущества в их жизнь. Это то, что делает любовь. Так поступает любовь. Его любовь и желание по отношению к этому миру. Самый известный стих Иоанна 3,16. «Ибо так возлюбил Бог мир» что отдал да. Да. сына своего единородного его желание любить и давать намного перевешивает все плохое грех и все что дьявол пытался сделать чтобы разделить бога и человека его желание да. давать намного перевешивает это поэтому когда говорится, когда умножился да. грех, стало преизобиловать да. благодать. Слава да. Богу. И это в действительности то, да. что мы должны осознать, не так ли? Когда вы добираетесь да. до сути этого, благодать настолько большая, она настолько огромная, это то, что делает любовь. Это то, как мы вошли туда куда мы не заслуживали войти. Да, да Вот что такое благодать. Того, что это такое. Он осыпает. Она нас. позволяет нам входить туда, куда мы не заслуживаем входить. И когда мы входим, Он осыпает Загружает нас, нас слава Богу. Именно поэтому Павел, по-моему, в третьей главе послания к Ефесянам молился за тело Христова, чтобы оно получило откровение о широте, долготе, глубине и высоте любви Божьей. И если вы получите откровение о том, как сильно Бог любит вас, ваши дни неудач и поражений закончатся. Они закончатся, да, да, да. Я знаю это из своего собственного опыта. Я знаю это из Слова Божьего. Это в Библии повсюду. Конечно. Когда Давид даже Мельком увидел, насколько Бог благ, это победило все, что, казалось, разрушит да. его. Что казалось, разрушит его отношения с Богом, его отношение со всем хорошим, что когда-либо было в его жизни. Но. Конец оказался лучше, чем начало. Да. И это было таким откровением для Давида, что в одном псалме он пять или шесть раз, и я просто могу видеть, как он это делает. О, люди будут прославлять его за его чудесные дела, да. за его благость. Да. Он писал о том, что сделал Бог. И затем он просто поднимал свою руку и говорил, если бы люди знали, насколько Бог благ, они бы прославляли его. Что ж. Когда Давид писал 67-й Псалом, он стоял во главе музыкантов. Я имею в виду, что он был тем, кто сказал, «Благословен Господь, Который ежедневно осыпает нас благодеяниями, Бог моего спасения». Да. О, это текло через Него точно так же, как это течет сегодня через нас. И заметьте, там в конце стоит слово «селах» которое означает «Остановитесь и задумайтесь да, об этом». задумайтесь об этом. Если народ Божий остановится и просто поразмышляет над этим пару недель, Знаете, пару недель не читайте никаких других мест Писания. Читайте только этот один стих. Читайте только его. Размышляйте над ним. Получите откровение о любви Божьей. Получите откровение о том, как сильно любовь хочет давать вам что-то, и что он хочет делать это на ежедневной основе. Знаете, религия пыталась убедить христиан в том, что Бог может восполнить ваши нужды, а может и не восполнить. Не надейтесь на слишком многое. Даже не говорите ему о своих желаниях и о том, чего вы хотите. Его это совершенно не интересует. Но это ложь, потому что здесь говорится, он будет ежедневно осыпать нас благодеяниями. И я до приезда сюда посмотрел значение слова благодеяния. И там говорится, что-то, что помогает или способствует благополучию. Бог каждый день ищет возможности благословить нас чем-то, что помогает или способствует благополучию. Он не хочет, чтобы кто-либо из нас терпел урон. Он не хочет, чтобы мы страдали. Он не хочет, чтобы мы еле-еле сводили концы с концами. Не важно, что происходит с экономикой. Не важно, что происходит на Уолл-стрит, это желание Бога, чтобы каждый день нашей жизни мы переживали что-то от Него, что способствует благополучию. Слава Богу! Неудивительно, удивительно, что Иисус сказал в Иоанна 10.10, 10, «Я пришел, чтобы дать вам жизнь и жизнь с избытком». И в расширенном переводе Библии говорится не только, чтобы вы имели жизнь и имели ее с избытком, но и наслаждались ее в полной мере. Да, переливающуюся Жизнь, переливающаяся через край. В полной да. мере. Которая просто пожирает всякую нужду. О, да. Да. Но Бог не говорит о нуждах, Он говорит о щедром даянии, обеспечении, да. переливании через край каждый день. Да, что каждый зажигает день. меня насчет каждого дня, это то, что каждое мгновение дня, каждый день. Да, верно. Когда вы возвращаетесь к тому, когда Бог в первой главе Бытия сотворил человека, Сразу же после того, как он его сотворил, в Библии говорится, «И Бог благословил его». И он благословил. И Бог благословил их. И в то время не существовало никаких немощей и болезней, никакой нищеты, никакого недостатка, никаких страданий, несчастий, боли и бедствий. Ничего этого не существовало, и Бог благословил их. Все это пришло после того, как они проявили непослушание. Но в Бытие 1, 26-28 раскрывается Божье первоначальное намерение, и оно заключалось в том, чтобы человек жил благословленным каждый день своей жизни. Вы читаете, по-моему, это 113-й Псалом, и там говорится, «Господь помнит нас, благословляет нас. Это говорит мне о том, что Бог 24 часа в сутки, 7 дней в неделю думает о том, как благословлять свой народ. Он никогда не изменяется. Как делать жизнь лучше для своего народа. Он никогда не да. изменяется. И вы читаете в книге Иеремии 29.11. «Я знаю намерения, какие имею о вас, намерения во благо, а не на зло». В одном из переводов Библии говорится, чтобы дать вам будущее, на которое вы надеялись. Аллилуйя. Да, да. Да? Аминь. Я живу в этом. Я никогда и не думал, когда рос и ходил в ту маленькую провинциальную церковь, в которую водили меня мама с папой. Потому что я никогда ничего подобного не слышал. И они были замечательными людьми. Пастор был хорошим человеком, он просто не знал всех этих вещей. Поэтому мы никогда такого не слышали. Нас не учили, что Бог хочет благословлять нас каждый день нашей жизни. Но в той маленькой церкви, слыша базовое религиозное послание, в основном о том, что все согрешили и лишены славы Божьей, да, Мы слышали о грехе каждое воскресенье. В результате, каждый раз, когда пастор делал призыв к покаянию, все в церкви поднимали руку, чтобы снова спастись. Но о том, что Бог хотел, чтобы мы жили благословленными каждый день нашей жизни, я об этом не знал, пока наконец не посвятил мою жизнь Господу в 1969 году. И, конечно же, потом я услышал твои проповеди, где ты учил меня о благословении Авраама. Именно тогда я впервые услышал эту фразу. «Я не знал, что было благословение Авраама, пока не услышал, как ты учил о нем». «И слушай эти записи, где ты вел меня по всей Библии и показывал мне, что мне принадлежит благословение Авраама». И, конечно же, мы с Кэроли не увидели каких-то результатов за одну ночь. Мы не увидели результатов этого или даже какого-то проявления этого через несколько дней или недель. Но, в конце концов, оно начало происходить. И затем, конечно же, я начал изучать благословение. И это стало чем-то определяющим курс в моей жизни. И изучая благословение, я узнал, что благоволение было одним из главных атрибутов. И я начал изучать благоволение. И в итоге я пришел к осознанию, Бог хочет, чтобы я видел, как в моей жизни каждый день работает Его благословение и Его благоволение. Аллилуйя. Постоянно. Да. Куда бы ты ни шел, что бы ты ни делал, Он твой Господь. Его да. задача следить за тем, чтобы вы были в полной мере обеспечены, в полной мере защищены, в полной мере направлены, в полной мере исправлены и так далее. И я действительно хочу, чтобы вы ухватились сейчас за это. В этом... Суть всего этого. Бог уже видит нас на небесах. Он восполняет наши нужды по своему богатству в славе. Вторая глава Ефесянам. Мы были воскрешены и посажены вместе с ним на небесах. Филиппийцам 3.20. Наше жительство на небесах. Третья глава Колосянам. Если мы воскресли со Христом, то мы должны помышлять о горнем, или мыслить да. так, как будто мы уже на небесах. Поэтому реальность состоит в том, что мы не наняты здесь на работу небесами. Мы командированы сюда. Мы в армии Господа, и мы командированы на землю. Да. Наше обеспечение приходит да. из нашего дома. О, и когда мы начинаем думать так, как будто мы уже там, и мы были посланы сюда, а не что мы находимся здесь и ждем, когда отправимся туда, но что мы уже там, и мы были посланы да. сюда. И да будет воля Его на земле, как она на небе. Как она на небе. Его царство пришло на землю. Когда мы обновляем наш разум и начинаем думать таким образом, тогда наше обеспечение каждый день загружено с избытком. Да. Аминь. У нас должен быть именно да. такой образ мышления. И он должен так? формировать ожидание этого. И, конечно же, чем больше вы этого ожидаете, тем больше вы будете это переживать. Я просыпаюсь каждый день, ожидая, что благословение Божье, благоволение Божье проявится каким-то образом до захода я солнца. Да, И оно проявляется. Тоже. И это не что-то, что редко происходит. Для меня сегодня будет чем-то необычным не переживать благоволение Божье в моей жизни на ежедневной основе. Но мне пришлось развивать это, смотря на такого рода места Писания, и видя, что Бог хотел, чтобы в моей жизни происходило что-то на ежедневной основе. Даже когда вы обращаетесь к молитве, которая называется «Отче наш», к образцу молитвы, Иисус сказал той молитве, что мы получаем наш ежедневный хлеб. Хлеб — это символ или прообраз средств к существованию или обеспечению. Поэтому даже в молитве «Отче наш» Иисус говорит, что мы можем каждый день ожидать что-то от Бога. Знаешь что, я никогда раньше об этом не думал. Иисус молился той молитвой в шестой главе Матфея на основании вот этого. Он должен был. Он должен был. Хлеб наш ежедневный, дай нам на сей день. Благословен Господь, который ежедневно осыпает нас благодеяниями. В одном из переводов Библии говорится, «Благословен Господь Бог нашего спасения, который поддерживает нас изо дня в день». О, это здорово! Поддерживает нас. Другими словами, в чем бы мы ни нуждались, и затем это идет даже дальше того, в чем мы нуждаемся. Речь уже о том, чего мы желаем. Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего. Мне потребовались годы, чтобы прийти к этому, но для меня восполнение моих нужд это низшая форма Божьего обеспечения в моей жизни. О, да. Когда это становится для вас откровением, что Бог восполняет ваши нужды, это лишь часть жизни. Бог восполняет ваши нужды, но затем вы приходите к тому, что Павел сказал Тимофею. Люди должны уповать на Бога Живого, который дает нам все обильно для наслаждения или для нашего удовольствия. Поэтому все, что проявляется в моей жизни как результат благословения и благоволения Божьего, пребывающего на моей жизни, Бог делает это потому, что Он знает, что это принесет радость в мою жизнь. О, да. И Он знает, что это не уведет меня от Него, что я не сведу мой взгляд на все эти вещи, которыми Он благословляет меня, что я по-прежнему утешаюсь им. Я буду глупцом, если сведу свой взгляд с Него на все эти вещи, в то время как Он является тем, кто дает мне эти вещи. Вы начнете осыпать себя какими-то вещами, и да. они принесут с собой печаль, они принесут вам проблемы. Да. И вы не спите всю ночь, пытаясь понять, как их сохранить. Да. Но благословение Господне, оно да. обогащает и печали да. с собой не приносит. Да. Поэтому все определяется тем, кто и что является источником да. всех этих вещей, не так ли? Скажу вам, я думал о сказанном там, и я просто прославлял и поклонялся Господу, Он дает нам все обильно для наслаждения. Я просто думал об этом. И ко мне пришло слово от Господа. Он спросил Канат: «Я даю тебе какие-то вещи для того, чтобы восполнить твои нужды?» Я ответил, «Да». Он сказал «нет». Я удивился. «Серьезно?» Он сказал «нет, я даю тебе все вещи обильно для наслаждения». Они восполняют да. твои нужды. Но он сказал «моя цель» была не в том, чтобы восполнить твои нужды. Моя цель была в том, чтобы видеть да. тебя радующимся. Его да. целью является радость. Это та молитва, которой Иисус молился в Евангелии от Иоанна. «Отец, пусть та радость, которая есть у меня, будет их радостью, и пусть они будут полны радости». Поэтому очевидно, когда какая-то нужда в моей жизни восполнена, это приносит радость. Но Бог восполняет эту нужду не просто для того, чтобы восполнить эту нужду. Его цель — принести радость в мою жизнь. Произвести эту да. радость которая, кстати, является вашей силой. И Иисус говорит, просите и получите, чтобы ваша радость могла быть да. полной. Поэтому целью всегда была радость. Не так ли? Но знаете, есть более высокий уровень радости, чем просто тот, когда в вашей жизни была восполнена какая-то нужда. Но когда Бог так сильно благословляет вас, ежедневно осыпая и загружая вас так, что вы можете восполнять нужды других людей, эта радость уже на более высоком уровне. Что ж, я продолжал думать, что рано или поздно мы до этого дойдем, но, похоже, пора сделать это да. сейчас. Давайте обратимся к Евангелию от Марка. Давайте как-то отметим здесь это место, потому что мы еще будем возвращаться к этому 67-му псалму. А сейчас давайте обратимся к 10 главе Евангелия от Марка. И Иисус...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 и братьев, и сестер, и отцов, и матерей, и детей, и земель. Итак, сто крат. И какие мысли у вас возникают, когда вы слышите «дома»? Мне нужно больше одного дома? Возможно, какой-то летний домик, где-то... Вот уже будут и... Дома, или, может быть, третий дом, дома. Понимаете, мы по-прежнему ограничиваемся здесь одним, или двумя, или тремя, но он говорит здесь о деле царство божьего ищите прежде царство божьего давая ради его и евангелия и это все приложится вам несколько недель назад я был на воскресном служении в церкви брата кейта мура в сарасоте штат флорида и он начал говорить о домах и это как будто, он сказал следующее, это дело Царства Божьего. И вдруг Бог как будто отдернул для меня штору. Я увидел строительство жилья, это дома. И вот что я услышал, как Господь сказал, это все приложится вам, это все приходит в Царство Божье благодаря вере людей, которые верят, идя дальше себя». Аминь. Да. Он сказал, «Если у тебя возникают трудности с тем, чтобы верить о втором доме, как я смогу дать тебе строительство жилья? Как я смогу дать тебе тысячу домов, чтобы помогать ими да. людям?» И в этом будет цель этого, быть благословением. «Верить, идя дальше себя, да. чтобы быть благословением». Верить, идя дальше себя. Дома, да. земли. Аминь. Это значит, быть загруженным. это значит быть загруженным. Вот что это такое. Слава Богу. Наше время подошло к концу, мы вернемся через минуту. Здравствуйте, добро пожаловать на передачу «Победоносный голос верующего». Давайте помолимся, и мы сразу же приступим к сегодняшнему библейскому уроку. Отец, мы так благословлены. И мы благодарим Тебя сегодня за Твое Слово. Мы благодарим Тебя за то, что Ты послал Иисуса. Отец, мы открываем наше сердце и разум, чтобы получить откровение о Господе Иисусе Христе и обо всем том, что Он для нас сделал, обо всем том, что Ты вложил в нас. Мы благодарим Тебя за Него, мы принимаем Его во имя Иисуса, и мы воздаем Тебе всю хвалу, честь и славу за каждую частичку Его. Во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Поприветствуйте сегодня вместе со мной нашего гостя Джерри Спасибо. Вейла. Так здорово быть с тобой. Эй, я сегодня заметил, что ты приехал на новом грузовичке. Да. Да. Благословлен Господь каждый Господь ежедневно день. благословляет меня. Так и есть. Слава да, аминь. Богу. Так оно и должно да? быть. Слава Богу. Я за Него ничего не должен, слава И Богу. Я за Него ничего не должен, да. Никто другой не может на Него претендовать. Я Аминь. могу дать Его хоть завтра, если Господь мне скажет. Что ж, послушайте, мы смеемся. Но это важно. Да. Только Господь Иисус Христос должен иметь возможность говорить нам, что нам давать. Да. Где нам это брать, зачем нам это брать, или что нам с этим делать, пока оно у нас есть. Да. Он источник этого он первый и последний. Да. Он альфа и омега. И когда да. вам нужно спрашивать, разрешение на этого банкира или еще у кого-то, неудивительно, что это что-то настолько из ряда вон вы. Конечно же, ты был тем, кто меня этому научил. И я спросил, не оставайтесь никому должными ничем, кроме взаимной любви. И я спросил у Господа много лет назад, почему для тебя так важно, чтобы я был свободен от долгов? Он ответил, в таком случае все, что у тебя есть, является потенциальным да. семенем. Твой дом, твоя машина, все, что у тебя есть. Именно так я получил этот новый грузовичок. И в свою очередь я сам да, отдал грузовичок. Да, посеял его да. кому-то. Именно поэтому Иисус и сказал, а этот мир все перекрутил и не может этого понять. Для него это глупость. Блажение давать, нежели принимать. Да. И мир просто смеется над этим. А также христиане с плотским да. мышлением. Но фактически, он говорит о законах, которые управляют миром. Миром небес а не этим земным миром. Царством Божьим, которое пришло, и это благословение высвобождается посредством даяния. Да. Поэтому блаженнее давать, нежели принимать. Потому что принятие не запускает в действие да. благословение. Даяние запускает его в действие, чтобы вы могли да. принять. и самое худшее, что вы можете сделать, это быть только тем, кто принимает, но не тем, кто дает. Потому что так вы остановите этот цикл. Если это благословение Божье работает в вашей жизни, благодаря которому вы можете каждый день быть осыпаны и загружены, тогда это дает вам возможность быть большим благословением, большим даятелем. И очевидно, что вы не можете дать больше Бога. Поэтому вы просто постоянно поддерживаете этот цикл в действии. Что ж, позволь мне спросить у тебя следующее. Когда христианин делает что-то, что... О, то послание, которое ты когда-то проповедовал на нашей конференции о том, что блокирует благословение, я имею в виду, что это классика Царства Божьего, которая просто беременна откровением о благословении Господнем и о том, как оно работает. Но позволь спросить у тебя следующее. Когда в силу плотского мышления или чего-то еще, ты делаешь что-то, что все в той или иной степени делали, что останавливает благословение, ты перестаешь отдавать десятинам. Ну, я больше не могу ее отдавать. Я не могу себе этого позволить или еще какую-то глупость в этом роде. Когда Бог запустил что-то, а мы, тем не менее, останавливаем это, то оно не остается просто в статическом положении. Прав ли я, что когда я делаю что-то, что заглушает благословение Господне, я впускаю проклятие, чтобы оно текло и начинало красть, все, что у меня есть. Да. Да. В книге притчи говорится, что проклятие не может прийти, пока для него не предоставится такая возможность. Да. Спросите у Адама и Евы, заблокировало ли непослушание благословения. Бог сделал их благословленными, но их непослушание, и государственная измена против Бога заблокировала благословение в их жизни. Они больше не жили той жизнью, которую предназначил для них Бог, потому что непослушание заблокировало это благословение. Иов понимает это в 36 главе Иова и говорит, «Если они будут послушны и будут служить Ему, то проведут свои дни в преуспевании и годы свои в изобилии». И дальше он говорит, но если они будут непослушны, поэтому непослушание становится тем, что блокирует благословение. Многие люди не могут понять или даже подумать: о, вы должно быть не в своем уме. Вы думаете, Бог может осыпать вас благодеяниями каждый день? Невозможно каждый день быть благословенными. Возможно, если вы послушны Богу каждый день. Да, аминь. Он если сказал, что я ваши... буду продолжать быть послушным Ему на протяжении какого-то времени, тогда это благословение накапливается. Да. Оно загружается. И в притчах также говорится, что верный человек богат благословениями. Поэтому ежедневная верность, когда вы верны Богу каждый день вашей жизни, тогда это открывает дверь для того, чтобы в вашей жизни на ежедневной основе проявлялось что-то от Бога. Невозможно быть богатыми благословениями, чтобы каждый день с вами чего-то такого не происходило. Что ж, это правда, не да. так ли? потому что быть богатыми означает войти в переливание через края, но будет означать обилие больше, чем достаточно. Это означает, что каждый день в вашей жизни что-то происходит, и это прямой результат вашей верности Богу. Когда ты это говорил, это просто промелькнуло в моем духе и в моем разуме. 9 глава 2 Коринфянам. «Бог же силен обогатить вас всякой благодатью, чтобы вы всегда и во всем, имея всякое довольство, были богаты да. на всякое «Всегда и дело. во всем» означает, что что-то происходит каждый день. Постоянно. Да, постоянно. «Во всем» значит да. «во всем». Не так ли? Всегда и во всем имея да. всякое довольство. Понимаете, если вы говорите, ну знаете, Бог там и здесь сделал для меня определенные вещи, но я не могу себе представить, что Бог будет делать это каждый день, это, это ваша, ваша проблема. проблема. Вы не можете себе этого представить. Вы не можете Если этого вы увидеть. будете размышлять над псалмом 67.20, думать об этом и размышлять, что мы с тобой здесь под помазанием и делаем, мы фактически вместе размышляем. И как это произошло со мной буквально несколько секунд назад, да. пока мы размышляли над чем-то одним, передо мной выскочило это второе Коринфянам, 9, да. с 8 по 11 стихи. И я как будто увидел, как это открылось в моей Библии. Да. Это то, что происходит, когда вы размышляете над этими Именно вещами, поэтому, как мы видим в одном из переводов Библии, Давид и написал, там в Псалме 67, 20. В конце это небольшое слово. «Благословен Господь, который ежедневно осыпает нас благодеяниями. Бог нашего спасения. Села» остановитесь и подумайте об этом. Обдумайте это, поразмышляйте над этим. Пусть это постоянно будет в вашем мышлении, и в конце концов вы получите откровение о том, как сильно Бог вас любит, почему Он хочет для вас этого, почему Он хочет благословлять вас таким образом. Не только, что это произведет для вашей жизни, но что это сделает для других людей, которых он приводит в вашу жизнь, чтобы вы могли быть для них благословением. Вот откуда приходит откровение, да? не так ли? Села — это мощное слово. И раньше я пропускал его. Я не знал, что означало села, поэтому я просто опускал его. Для меня села означало «переходи к следующему стиху». Я этого не понимаю. Но в действительности... Это приказ. это приказ. Остановись Прежде здесь. чем ты перейдешь к 21 стиху, тебе нужно остановиться тебе на этом. Тебе нужно остановиться здесь и какое-то время поразмышлять над И разве над этим? это не интересно? Послушайте это. Третий Псалом, 9 стих. И он снова говорит о благословении. В 9 стихе он говорит, «От Господа спасение. Твое благословение на твоем народе». И у меня там снова написано вот оно, «Село». Снова. Такое впечатление, что когда Бог пытается донести до людей это откровение о благословении, Он говорит им, подождите, прежде чем вы начнете читать следующую главу, остановитесь здесь. Остановитесь на этом и получите откровение о благословении, пребывающем на вашей жизни. Размышляйте над этим, и тогда вы больше никогда не будете думать, «О, это благословение где-то там. Если бы я только мог получить это благословение». Нет. Когда вы останавливаетесь, и размышляете над этим, обдумываете это, исследуете другие относящиеся к этому места описания, тогда вы начинаете просыпаться каждое утро с со осознанием того, что на мне сегодня пребывает что-то, о чем весь остальной мир ничего не знает. Это наделение силой с небес, и это предназначено для того, чтобы я преуспевал. Это предназначено для того, чтобы я переживал умножение. Это предназначено для того, чтобы я превосходил. Это предназначено для того, чтобы я поднялся над тем, что сдерживает всех остальных. Именно для меня. Я отправляюсь сегодня на свою работу с улыбкой на лице. Даже если на моей работе работает еще и другой христианин, на мне прибывает что-то, что позволит мне подняться над тем, что сдерживает всех остальных. Мне все равно, что говорят в новостях. Мне все равно, что творится на уолл стрит мне все равно, что происходит. Где бы я ни был, я знаю, что у меня есть преимущество. На мне пребывает что-то, что называется благословением. И благодаря ему я буду успешен. Да. И говоря таким образом, я не хвастаюсь. Я не являюсь гордым или с большим самомнением. Я говорю так, благодаря села. Что означает, остановитесь и задумайтесь об этом. В притчах 4, 20, 22 говорится что так вы да. исцелитесь, когда вы храните это у себя перед глазами. Иисус сказал, «Мои слова, они — Дух, да. и они — Жизнь». «Я пришел для того, чтобы вы могли иметь Жизнь с избытком». Именно поэтому Он сказал слова, которые дают ее вам. Если вы будете хранить эти слова у себя перед глазами, то Писание говорит о нездравии или да. лекарства для всего вашего тела. Поэтому в то же самое время, когда вы это делаете, они работают как лекарство Конечно. в вашем теле. Конечно. Это еще одно преимущество, это еще одно еще благодеяние. Одно благодеяние. Когда вы останавливаетесь и размышляете над этим псалмом 67.20, который ежедневно осыпают нас благодеяниями. Хорошо, давайте просто остановимся и поразмышляем над благодеяниями. Когда человек устраивается на новую работу, он думает, «Хорошо, вот что от меня требуется на этой работе». И ему постоянно говорят о том, что от него требуется, и он думает, «А какие я получаю благо от работы здесь?» Ну, во-первых, вам полагается двухнедельный оплачиваемый отпуск. Это благо. Мы оплатим расходы, связанные с госпитализацией, вашу страховку. Это еще одно благо. Мы будем делать отчисления в пенсионный фонд на ваш счет. Это еще одно благо. О, и, кстати, если вы будете лучшим на этой работе, вы в итоге получите служебный автомобиль. Это благо. Посмотрите на это с точки зрения того, что говорит Библия. Какие мы получаем благо? Он исцеляет все недуги твои. Да. Вы благословлены каждый день вашей жизни. На вас пребывает наделение силы, о котором остальной мир вообще ничего не знает. Бог не только восполняет ваши нужды, но и исполняет ваши желания. И он будет делать какие-то вещи на ежедневной основе, потому что он знает, что это будет приносить вам радость. Это благодеяние. В 102 псалме говорится: Благослови душа моя Господа, и не забывай всех благодеяний вот Его. Он прощает все беззакония твои, исцеляет все недуги твои, избавляет от могилы жизнь твою, венчает тебя милостью и щедротами, насыщает благами желание твое или уста твои хорошими словами, обновляется подобно орлу юность твоя и, представляет твои интересы, творит праведный суд и дает вам ангелов, чтобы поддерживать это. Ваша компания не да. может этого сделать. Помню, несколько лет назад... О, слава Богу! Я встретил одного человека. Он спросил, «Джерри, сколько тебе лет?» Я ответил, «Мне уже 66». Он сказал, «Боже мой, ты всего на 7 лет старше меня, а выглядишь лучше меня. Что ты делаешь?» Я ответил, «Служу Господу». Это преимущество служить Господу. Он обновляет, подобно орлу юность вашу. Да. Он исцеляет все ваши болезни, это благо и преимущество. И Библия говорит, что Он хочет ежедневно осыпать и загружать вас. Другими словами, я подхожу к этому, как к тем благодеяниям, о которых говорил Давид. Не забывайте их. Не забывайте эти благодеяния. Бог хочет, чтобы эти благодеяния каким-то образом проявлялись в вашей жизни. Каждый, Каждый день. день. Каждый день. Да. Каждый день. Да. Мышление недостатка, мышление нужды обычно думает, само того не зная, mm -hmm. даже не осознавая этого, оно обычно думает, я не буду обращаться или ходить в этих благодеяниях до тех пор, пока не окажусь в беде и пока они мне не понадобятся, пока я серьезно не заболею, что ж, если вы не забываете их и да. размышляете над ними каждый день, и вас осыпают и загружают ими каждый день, то они являются профилактическим лекарством. Они хранят вас исцеленными, вместо того, чтобы ждать, когда вашу жизнь придется избавлять от да. могилы. Да. То есть работают на опережение. И это то, что делают ежедневные да. благодеяния, не так ли? Да, слава Богу. Мне нравится один из переводов Иоанна 10.10, 10, где Иисус сказал... В традиционном переводе говорится, я пришел для того, чтобы имели жизнь и имелись избытком. А в том переводе говорится, жизнь лучшую той, о которой вы когда-либо мечтали. Жизнь лучшую той, которую вы когда-либо себе представляли. О, я, могу я живу об этом. ею прямо сейчас. Безусловно. Жизнь, которая лучше той, о которой я когда-либо только мог мечтать. И очевидно, если бы мы не уделяли времени тому, чтобы останавливаться и размышлять над Словом Божьим, то я не жил бы такой жизнью. Но благодаря тому, что мы проводили время, качественное время в общении с Богом и в общении с Его Словом, приходя от Него в восторг. Буквально вчера вечером моя жена Кэролин сказала мне, она сейчас снова изучает послание к Ефесянам. И она вышла из спальни в таком восторге. И она сказала, «Говорю тебе, я так много узнаю». Мы изучаем это уже больше 50 лет, но я так много узнаю. И можно было бы подумать, что она закончила изучать все послание. Но она только на третьем стихе. Она изучает его уже неделю, и только сейчас дошла до третьего стиха. Но это потому, что она тщательно собирает да. информацию и питается да. этим словом. Питается им. Я помню, как ты проповедовал о размышлении над Словом Божьим день и ночь. О, боже мой, Джерри, это было где-то в начале 80-х. Может быть, к середине 80-х. Я услышал, как ты сделал следующее заявление. И это обновило мой разум в тот момент, когда я услышал, как ты это сказал. И поскольку сейчас это является частью моего обновленного разума, Каждый раз, когда ты упоминаешь размышления, или каждый раз, когда ты говоришь о Селахе и так далее, передо мной всплывает то твое заявление. Ты сказал, что ты обратился к 1 Петра 2:24, ранами его вы исцелились, и ты остановился и сказал, Господь, как это сегодня меняет мою жизнь, когда я знаю, что я исцелен, а не «я буду». Исцелен. Я только что узнал, что ранами его я исцелился. Как это влияет на мою жизнь сегодня, когда я знаю, что я исцелен? Как да. это влияет на мою жизнь сегодня, когда я знаю, что он дает мне все обильно для наслаждения? Да. Как это меняет мои обстоятельства? Да, безусловно. Да. Это всплывает в моем мышлении. Что произошло? Это заявление, которое ты сказал под помазанием Божьим, обновило мой разум. И Именно так я сейчас и мыслю. И вот спустя почти 40 лет ты снова заговорил о слове «селах». Это сразу же всплыло в моем мышлении. И я давлю здесь на то, что, как говорится в 12 главе, римлянам, Обновленный разум преобразует вас. Вы да. изменяете да. свой образ да. мышления. Ваш разум обновлен, вы больше не сообразуетесь, вы преобразованы. Да. И Писание говорит «сообразовываться с образом возлюбленного Сына Божьего». Да. Это превращает нас в нового да, да. человека. Знаешь, ты только что говорил о том, что я размышлял над первым Петра 2.24. Я никогда не забуду, как я сидел в той маленькой спальне, прочитал этот стих, затем просто остановился и задумался об этом. Я закрыл глаза, и когда я закрыл их, Господь сказал, «Увидь меня на том кресте». И я закрыл глаза и просто вспоминал картинки, которые я видел, где Иисус висит на кресте. Иисус сказал, «Увидь глазами своего разума хорошую картину меня, висящего на том кресте». Я это сделал. Он сказал, «А теперь зайди за крест». И я увидел себя заходящим за тот крест. Иисус сказал, «Посмотри на раны на Моей спине». И я увидел те раны. И Он сказал, «Каждая рана представляла собой какую-то форму немощи или болезни, известную человечеству. И они также представляют собой Твое исцеление». И я увидел картину тех ран и текущей из них крови, и я вышел из той спальни, и это повлияло на меня точно так же, как я слышал, это повлияло на тебя. Я побежал и да. сказал Кэроли, наши дни болезни и немощи закончились. И это согласуется с со исходом 23-25, что я служу Господу, и Он отвратил от меня немощи и болезни, и число да. дней моих сделает полным, потому что Он благословил мой хлеб, и Он благословил мою воду. Знаешь, я слышал, как ты это говорил, и то же самое произошло со мной. Когда я впервые поехал в Израиль, я уже столько раз читал все эти истории из Матфея, Марка, Луки и Иоанна, купальня Вехезда, гроб Лазаря. Я так много размышлял над этими вещами и видел этот внутренний образ. И когда я был в Израиле, оказалось, что оно выглядит точно так же, как я увидел это в той спальне в Шри в порте штат Луизиана. Слава Богу! Ты уже я побывал уже побывал там. там. Через село да. мое размышление и обдумывание Слова Божьего. И это стало чем-то настолько реальным, благодаря тому, что я просто проводил качественное время. И это то, что мы с тобой оба делали, что касается благословения. И да. недавно Господь сказал мне, «Никогда не переставай проповедовать о благословении». Никогда не переставай проповедовать о благоволении. Это решение и ответ на тот хаос, который царит сегодня в этом мире. Аминь. Слава Богу. Боже мой. Наше время подошло к концу. Если бы ты не остановился и не уделил какое-то время тому, чтобы поразмышлять, ты бы никогда не зашел туда, за крест. Да, ты бы до верно. сих пор пытался получить свое исцеление. Да, да. И по-прежнему бы жил. Когда вы видите эти раны, это закрывает этот вопрос раз и навсегда. Да. Мы вернемся через минуту. Здравствуйте, добро пожаловать на передачу «Победоносный голос верующего». Я Кеннет Копланд. Отец, мы благодарим Тебя сегодня за Твое Слово. Мы принимаем его. Мы просто прославляем Тебя и благодарим Тебя за все, что произошло через Иисуса. И мы можем изучать это целый день, Каждый день на протяжении вечности. И так и не постичь всего. И мы так жаждем этого. Мы принимаем откровение с небес. Мы благодарим тебя за него. Во имя Иисуса. Аминь. Аминь. Брат Джерри, давай вернемся сегодня к нашей теме. Просто веди нас дальше. С чего ты хочешь сегодня начать? Давайте снова вернемся к 67-му псалму и прочитаем наше базовое местописание для этой темы. Каждый день — это день благословения. Псалом 67.20 в одном из переводов Библии. «Благословен Господь, который ежедневно осыпает нас благодеяниями. Бог нашего спасения села». Он ежедневно осыпает и загружает нас благодеяниями. Когда Иисус молился в 6 главе Матфея, учась своих учеников тому, как молиться, Он сказал, «Хлеб наш насущный, дай нам на каждый день». Да. Это говорит мне о том, что у нас есть право ожидать получать что-то от Бога каждый день. Я думаю, это интересно, потому что я не замечал этого, пока ты не указал на это. Прочитай второй стих и скажи, что ты на этот счет сказал. Да, знаете, перед началом передачи я просто открыл этот псалом на первом стихе. И Давид начинает его так. «Да восстанет Бог, и расточатся враги Его». Да. То есть все в этом псалме относится к этому, потому что он с этого начинается. То есть у благословения есть враги, есть враги Господа, есть враги у того, что Он осыпает и загружает да. нас ежедневно благословением Господним. Поэтому все, что говорит мне, что я не могу этого иметь, вся ложь дьявола на этот счет, пусть она расточится и рассеется. Да. Да. Аминь. Иисус указал на то, что величайшим врагом этого является религиозная традиция, человеческие традиции. Это то, что он сказал. Да. Ваши традиции делают слово Божье да. неэффективным. Что ж, пусть да. они будут расти. Пусть они будут удалены от вас. Не слушайте их, не обращайте на них внимания. Не важно, что это то, как считает ваша деноминация. Ваша деноминация может ошибаться. Да. Просто осмельтесь поверить и воспринимайте это буквально. «Благословен Господь, Который ежедневно осыпает нас благодеяниями». Это как краткий обзор Божьих намерений в первой главе Бытия, когда Он сотворил Адама и Еву. И Библия говорит в 28 стихе «И благословил их Бог». Поэтому это должно было быть намерением Бога, когда Он сотворил человечество, чтобы они каждый день жили благословленными. Он не сказал, пусть они будут благословлены каждый год. Давайте благословим их, но это будет работать дней. только время от времени. Давайте возложим на них благословение, но если там будет плохая экономика, я не уверен, что оно будет работать. Бог сказал, я благословляю вас. Я думаю, это интересно. Я записал кое-что у себя в конспекте насчет того, как Бог это сделал. Что касается благословения, то в словаре Вебстера говорится, что когда Бог дарует кому-то благословение, то Бог провозглашает над вами счастье, благоволение, преуспевание и успех. И вот это слово «провозглашает» дословно означает «дарует» или «запускает». И в том же словаре говорится, слово «даровать» особенно используется тогда, когда речь идет о предоставлении помощи. Преимуществ и привилегий, которыми можно наслаждаться на постоянной основе. Слава Богу! Да, здесь речь да. обо мне. И когда Бог сказал Адаму и Еве, «Я благословляю вас», то он планировал, чтобы они постоянно так жили. Джерри, когда ты читал значение этих слов, знаешь, я встречал многих людей, и ты тоже, которые говорили, «Брат Канад, знаете, я верю в это, и я сею, я верю в этот стократный урожай». Но у меня следующий вопрос, почему я не вижу это чаще, чем я это вижу? Фактически, когда я задал Богу этот вопрос, я думал о том, и об этом же думают они. Почему я не вижу это ежедневно? В моем мышлении это по-прежнему было где-то в будущем. Да. И Господь изменил мое мышление в отношении этого. Так что я начал говорить на основании того, что сказал Иисус в Марка 10, 29-30. Он получит во сто крат сейчас. Да. В это время. И для меня особенно высветилось слово «ныне» или «сейчас». Да. Он получит во сто «сейчас», он получит «сейчас». Что я делал? Я «селах» на да, «сейчас». И я начал говорить. Мой стократный урожай приходит да. сегодня. Это день моего благословения, я принимаю Каждый его день сегодня. день говоря, «Сегодня мой день, когда я принимаю». Сегодня мой день, когда я принимаю. Да. Или же сегодня в конце дня, слава Богу, я скажу, «Все, что не пришло сегодня, придет завтра». Да. Это мой день, когда да. я принимаю. еще в августе 2012 года я услышал, как Господь сказал, «Твое величайшее благословение уже близко». Понимаете? И что я должен сейчас говорить? Мое величайшее благословение вот-вот произойдет, вот-вот произойдет, вот-вот произойдет, вот-вот произойдет, вот-вот произойдет. Нет, нет, оно приходит сегодня. Оно мое сегодня, мое величайшее благословение происходит сегодня. Я принимаю его сегодня, оно мое сегодня. Да. И оно также произойдет и завтра. Вы должны ухватиться за него. Оно у меня... Да. Есть. Да. Я беру его, поэтому оно у меня есть. Когда? Прямо Многие сейчас. Многие люди все еще не поняли, или для них это пока еще не является откровением, что Иисус сказал, «Все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получаете». Когда? Сейчас. Сейчас. И будет вам. То есть принятие этого произошло в духовной сфере в том мгновение, когда вы сказали «Аминь». Да. Это произошло в духовной сфере. И есть вот эта завеса между духовной сферой и естественной. Да. Да. И когда вы провозглашаете верой, «я принимаю это сейчас», «я получил это, когда молился», тогда, если можно так сказать, это разрывает эту завесу между духовной сферой и естественной. Это попадает в ваш дух. И вы видите себя с этим прямо сейчас. Оно берет это из той сферы и переносит в материальную да, сферу, да. не так ли? Да, я вижу это. До тех пор, пока вы говорите «в один прекрасный день», вы все еще не приняли это. Нет, вы не востребовали это. Нет, вы не востребовали это. Вы не тянете это сюда. Это по-прежнему что-то в будущем. А Библия говорит, «Вера же есть сейчас осуществление ожидаемого». Сейчас. Вера, она сейчас. Мне нравится это вера, она сейчас. Да. Вера, это сейчас. Я верю, что получаю, когда молюсь. И когда я читаю, это благословен Господь, Который ежедневно осыпает нас благодеяниями. Сегодня этот день. Да. Когда я читаю это. Да. Я являюсь тем, у кого прямо сейчас есть право на то, чтобы Бог проявлял свои благодеяния в моей жизни. Он получит сейчас, в это время. Во сто да. а в веки грядущем жизнь вечную он получит сейчас. Он получит сейчас. Что ж, я соглашаюсь с этим, поэтому я получаю сейчас. А Оно является моим сегодня. Да. Оно мое сегодня. Да. И каждое утро, просыпаясь, вместо того, чтобы снова просить этого Бога, вы провозглашаете. «Сегодня мой день, когда я принимаю». Да, сегодня и мой день. И тогда только прославлять Бога. Да. И в течение дня просто прославляйте Бога и благодарите Его за это. Благодарение и хвала — это одно из величайших проявлений веры. Потому что когда вы можете прославлять Его, пока еще не видя этого в естественной сфере, вы говорите Ему, «Я верю Твоему Слову. Я верю Твоей честности и непогрешимости. Да. Я верю, что Ты верный Бог». Знаешь, например, если бы ты сказал мне, Джерри, сегодня после записи, давай поедем в нью маркус я хочу купить тебе новый костюм. Первым делом я бы сказал, Брат Копленд, это так любезно с твоей стороны. Спасибо. Я действительно благодарен. Я благодарен за это. Да, да. За это. Да. Хотя я пока еще не видел никакого костюма, но я благодарю тебя заранее, потому что ты честный человек. Я знаю, что ты сдержишь свое слово. Почему бы мне не поблагодарить тебя заранее? что бы изменилось, если бы я написал тебе это в письме? Ничего бы не изменилось. Ничего, не так ли? Если ты можешь доверять моему слову, когда я сижу да. здесь и смотрю на тебя, тогда написанное мною в письме да. будет для меня да. таким же обязательством. Да. А если я заключу в письменной форме завет, завет да. с тобой, то теперь на карту поставлена моя жизнь. Да. Точно так же да. с Богом. И там еще была пролита кровь. Боже мой, Джерри. Да. Я... я вспоминаю то время, когда мы только начинали, когда мы только-только переехали в Форт-Вордс, и у нас ничего не было. Половину вещей я потерял по дороге, они выпали из трейлера, и я просто оставил их там на дороге. Мне было так стыдно, я даже не вернулся и не подобрал их. И мы поселились в том маленьком старом доме, за него хотели 100 долларов в месяц. И я въехал в него прямо перед тем, как его собирались сносить. Затем, наконец, мы вышли на такой уровень, когда мы смогли переехать в дом получше, где было три спальни. Но мебели у нас было только на одну спальню. И поэтому мы верили Богу. Кэролин верила Богу. И казалось, что это никогда не произойдет. Как-то вечером мы лежали в кровати, и Кэролин спросила, «Джерри, это когда-нибудь произойдет?» Я ответил, «Кэролин, давай посмотрим на это следующим образом». Твой папа, Олин Крич, он честный человек. Он один из самых честных людей, которых я когда-либо встречал в своей жизни. Если бы твой папа вошел сейчас в эту спальню и сказал, «Дорогая, больше не волнуйся, больше не плачь об этом, не волнуйся об этом. Папа обставит этот дом мебелью. Как бы ты отреагировала?» Кэролин сказала, «Я бы уснула сегодня с улыбкой на лице и с радостью в сердце, и в таком же состоянии бы и проснулась». Да. Я сказал, что ж, твой папа честный человек, но его честность никогда не превзойдет честность Бога Всемогущего. О, да. И Бог говорит нам, дорогая, я восполню все твои нужды по моему богатству в славе. И я сказал, давай уснем с улыбкой на лице и с радостью в сердце. Аминь. И Бог начал обставлять наш дом. Это не произошло за одну ночь, не произошло за день или два, но внутри себя мы видели все по-другому. Фактически каждый раз, когда после этого кто-то приходил к нам домой, Кэролин водила их по пустым комнатам и говорила, «Вон там стоит красивая кровать, здесь красивый стол и диван и все остальное». Мы дошли даже до того, что учили наших дочек обходить ту мебель, которую они не могли видеть. Мы говорили им, «Не бегай в этой комнате, потому что ты можешь споткнуться о диван, ты спотнешься который него. там». Да. Понимаете? Мы называли несуществующее, как существующее. Джерри, семьи, которые никогда такого не делали, они не знают, да. как это Знаете, как-то раз Терри хотела научиться играть на пианино, я сказал, «Дорогая, мы запишем тебя на занятия по фортепиано». И сходив на них три или четыре раза, она сказала, «Папа, если бы у нас было пианино, я бы быстрее научилась играть». Я сказал, что ж, давай верить Богу о пианино. У нас не было денег, чтобы купить пианино. И поэтому мы сказали, давай верить Богу. Подключили ее к этому, она сеяла на него свое семя. И однажды она спросила, папа, куда мы поставим наше пианино? Я сказал, давай спросим у мамы. Пришла Кэролин, и она сказала, мы поставим его вон в том углу, в гостиной. И Терри, проходя там, она была еще маленькая девочка, и она подходила к тому углу, и она говорила, «Иисус, я благодарю Тебя за мое пианино», и просто протягивала свою руку туда, где, как сказала Кэролин, оно будет стоять. И знаете, как-то раз, спустя где-то шесть недель, тари пришла и спросила, «Папа, у нас действительно есть пианино?» Я ответил, «Да, по вере». Она спросила, «Почему мы никогда на нем не играем?» И я сказал, «Тебе придется вера видеть себя играющей на нем, и оно придет». И она подходила к тому углу, смотрела на него какое-то время, и потом просто подходила, делала вид, что будто на нем играет. И в один прекрасный день эта пианино проявилась. И она сидела в том углу и играла на том пианино. И сейчас, спустя столько лет, Терри, будучи О, да. сильной женщиной Веры, руководит да. служением да. Джерри Севейла. Учит других людей по всему миру, как ходить верой. И она и сегодня, по-прежнему делает, делает, то же самое. Точно так же. Да, верно. Да. Аминь. Да. Она везде носит с собой то, что называет книговидение. Да, я слышал об этой да. книге. И Видение. все, о чем она верит Богу, оказывается в этой книге. Она помещает туда фотографию этого, или делает какую-то зарисовку, или еще что-то, носит все это с собой, видя несуществующее как существующее, называя несуществующее как существующее. Джерри Эн, моя старшая дочка, она живет точно так же. Она научилась этому с детства, потому что мы с Кэролин уделили время тому, чтобы размышлять над этими местами Писания. До тех пор, пока они не становились внутри нас более реальными, для нас, чем то, что происходило снаружи. Джерри Эн, она как ты. Она видит. Да. Она видит это. Она начинает видеть, как это происходит. Когда дети научены этим вещам, с самого детства им не нужно обновлять свой разум так, как нужно было обновлять нам наш разум, потому что он формировался, а наш нуждался в преобразовании. Они все время формировались верой в Бога. И это удивительно да. наблюдать за ними с того времени, О, да. как они были еще маленькими. И у меня также есть семь внуков. И вы наблюдаете за тем, как ваши внуки живут в этом и ходят в этом. Да. Так же, как и вы понимаете. Это жизнь. Это путь да. жизни и веры. И это у здорово. У нас в семье сейчас есть Авраам, Исаак и Иаков. Да. Полагаю, Савелы с этого момента Слава, будут жить Богу. Верой. Слава Богу! Да, аминь. Это здорово, не так ли? Слава Богу! Давайте снова посмотрим, что Библия говорит об Аврааме, потому что он отец веры и прекрасный пример того, как благословение работает в чьей-то жизни на постоянной основе. Это благословение было настолько мощным в его жизни, что даже когда силы врага численно полностью превосходили его, они не могли его победить. Он взял 300 слуг и победил армию. И когда он возвращался назад со всей добычей, конечно же, ему говорили, «Ну, это принадлежит тебе». Но Авраам сказал, «Мне ничего из этого не нужно». «Я не хочу, чтобы кто-либо когда-либо сказал, что кто-то, а не Бог всемогущий, сделал Авраама богатым». Бог всемогущий. То есть, заметьте, он знал, что благословение сделает его богатым. Он сказал, «Я поднимаю мою руку да. к Богу». Да. «Я...» в завете с ним. Да. Он мой Бог. Да, Разве и тогда Милхиседек, распознав это благословение, сказал, когда он вышел к нему, «Благословен Авраам от Бога Всевышнего». Разве это не здорово? То есть он сказал, «Ты можешь это делать, и ты можешь иметь успех, преуспевать, и с каждым днем становиться все богаче благодаря благословению, которое пребывает на твоей жизни». И затем, конечно же, Авраам научил Исаака тому, как ходить в нем. И в 26 главе Бытия, во время голода, Библия говорит, Бог сказал Исааку, «Я благословлю тебя, я буду с тобой, я благословлю тебя прямо во время этого голода». И Библия говорит, что в тот же самый год, когда был этот голод, Исаак возвеличивался больше и больше и стал весьма великим. В одном из переводов Библии говорится, с каждым днем он становился богаче. Да. Богаче с каждым днем, потому что на нем было благословение, и оно работало для него даже во время голода. Знаешь, мы говорили вчера о том, чтобы верить Богу, идя дальше да. себя. Это то, что Он делал. Он пошел туда, Исаак продолжал выкапывать колодцы и находить воду, когда колодцы других были пересохшими. И он выкапывал колодец, и его у него забирали. Он выкапывал следующий колодец, и у него его тоже забирали. Он пересек долину, и наткнулся на подземную реку и так далее. Что ж, один человек, благословленный Господом, спас от голода да. целую нацию. Да. Один человек, который верил, идя дальше себя. Что ж, это не то, чтобы... Благословение просто делало его богатым, богатым, богатым, так, как ему и не снилось. Нет, Исаак вкладывал свое богатство да. в ту нацию. То же самое произошло с Иосифом. О, да. да. В больших масштабах. Бог использовал. Одного человека, благословленного Господом, состоявшего в Завете, который не был настолько хорош, да, как наш да. Завет, и благодаря благословению Господнему спас целую да. нацию от голодной смерти. В этом цели настоящий мотив, стоящий за Псалмом 67.20. Суть не в том, чтобы я мог жить комфортно и не переживать о своих нуждах, хотя это и является частью этого. Но Бог хочет загружать вас благословениями и благодеяниями, и если вы нагружены благодеяниями, разве это реально потратить все это на самого себя? Я не могу потратить все это на самого себя, понимаете? То есть это означает, что я теперь могу быть большим благословением для большего количества людей. Именно с такой целью Бог и нагружает меня благодеяниями. Когда да. я только начал об этом узнавать, или когда я только начал изучать это с твоей помощью и с помощью Кеннета Хейгена и Орла Робертса, я читал ваши книги, слушал ваши проповеди, да, это все было обо мне. Я был по уши в долгах. Я даже не представлял, как я когда-либо смогу из них выбраться. Поэтому да, я узнавал об этом для своих собственных обстоятельств. Но пришло время, когда я осознал, что Бог хочет делать что-то большее, чем просто вытащить меня из того хаоса, в котором я был. Он хочет благословлять меня до такой степени, когда я смогу помогать другим людям выбраться из того хаоса, в котором находятся они. И для меня это было самой большой радостью. Жить так, как я живу сегодня, это огромная радость. Но иметь возможность помогать другим людям так, как я могу сегодня помогать, это еще вот большая когда радость. приходит большая радость. Да. Фактически, ты начал это делать, когда у тебя да. по-прежнему да. еще мало что было. Когда ты начал получать откровения об этом, у тебя не было 10 или 15 костюмов. Нет. У тебя был один. Один. И ты отдал да. его другому человеку. Именно Я тогда отдал ты получил его, Когда три мне костюма. нужно было надеть во да, Именно тогда ты получил три костюма, да. затем ты отдал и их, и тогда ты получил, и ты возрастал в благодати даяния и помощи людям. Вот где настоящая да. жизнь. Да, слава Богу. Наше время подошло к концу. Мы вернемся через минуту. Здравствуйте, я Кеннет Копланд. Это передача Победоносный голос верующего. И, Отец, мы прославляем Тебя, мы поклоняемся Тебе и благословляем Тебя. Сегодня мы не забываем всех благодеяний Твоих, и мы принимаем откровение о них. И мы воздаем Тебе хвалу, честь и славу за Него. Отец, спасибо Тебе за то, что Ты прислал к нам брата Савейла. Мы воздаем Тебе хвалу за его жизнь и его служение. Во имя Иисуса. Аминь. Слава спасибо. Богу. Слава. Я благословлен сегодня. Я благословлен сегодня. сегодня. Слава Богу. Я говорю о сегодня. Аминь. Аминь. Я благословлен быть сегодня в твоем присутствии. Я благословлен тем, что ты сегодня. Аллилуйя. Здесь, слава Богу. Аминь. Я люблю быть в присутствии моего духовного отца, который научил меня всему этому. Да, аллилуйя. Слава Богу. Аллилуйя. О, послушай, мы уже почти 50 лет неплохо движемся вместе да, в месте служении, не так, ли? не так ли? Аминь. Мы уже всего повидали. Нет, мы еще мы всего не повидали. Многое видим. Но мы многое видели. Аминь. И это было здорово. Давай вернемся к шестьдесят седьмому псалму, с которого каждый день это день неделю. благословения, каждый день. Сегодня день спасения. Иисус сказал: вы получите во стократ сейчас, сейчас, в это время, сегодня день моего великого. Благословение. Да. И он говорит это каждый день. Каждый день. Благословлен. Вы должны просыпаться каждый день, ожидая получить что-то от Бога. Прямо сейчас. Прямо сейчас. Да. Аллилуйя. 20 стих. «Благословен Господь, который ежедневно осыпает нас благодеяниями. Бог нашего спасения. Села». Позвольте мне еще раз прочитать определение благодеяния. Что-то, что помогает или способствует благополучию. Бог заинтересован в том, чтобы каждый день обеспечивать нас чем-то, что будет делать нашу жизнь лучше. Слава Богу. Лучше, чем вчера. Хотя и вчера было неплохо. Тем не менее, каждый день Он хочет благословлять нас. Каждый день. день. Чем-то, что будет помогать и способствовать благополучию. Я нашел еще одно определение благодеяния, и там говорится «финансовая помощь во время нужды». О, да. Это благодеяние. И Библия говорит, что Бог хочет ежедневно осыпать нас благодеяниями. И в первой главе послания Иакова говорится, что «всякое даяние доброе и всякий дар совершенный не нисходит свыше от Отца». «Всякий добрый и всякий совершенный дар». В одном из переводов Библии говорится, «Всякий желаемый и всякий полезный дар приходит с небес». Поэтому, опять-таки, Иаков, как бы повторяя записанное в 67-м псалме, говорит, что благодеяния приходят от Бога. И в Иеремии 29.11 Бог говорит, что у него есть планы. Как это звучит в одном из переводов Библии, «У него есть планы делать нас преуспевающими, планы дать нам надежду и будущее». В другом переводе Библии говорится то будущее, на которое мы надеялись. Да, Аминь, Аминь. И затем в Первом Тимофея 6:17 Павел говорит нам, что Бог дает нам все обильно для наслаждения. В другом переводе Библии говорится, Он обильно дает нам все, что нам нужно для нашего наслаждения. В еще одном переводе Библии говорится, Он обильно обеспечивает нас всем, чтобы мы наслаждались. Даже в ортодоксальной иудейской Библии говорится, «Он дарует нам все для нашего наслаждения». Поэтому мне Слава это говорит Богу. о том, что Бог заинтересован в том, чтобы делать мою жизнь лучше. Слава ж, Богу! Это будет иметь отношение к «радуйтесь» да. и еще раз говорю «радуйтесь», когда вы прославляете Бога за радость. Хорошо, спасибо тебе, Господь. Давайте обратимся к 28 главе второзакония. Первые 13 стихов это благословение Господне. И потом дальше говорится. Если же не будешь слушать, если вы не будете слушать и делать то, что он говорит, тогда придут на тебя все проклятия, и, и постигнут тебя эти проклятия, они уже здесь. Да. Если вы не будете ходить в благословение, тогда вы окажетесь в том хаосе. Но посмотрите на 47 стих. 46. Они... Так, посмотрим, давайте начнем читать 45 стиха. «И придут на тебя все проклятия сии, и будут преследовать тебя, и постигнут тебя, доколе не будешь истреблен». Почему? 47 стих. «За то, что ты не служил Господу Богу твоему с весельем и радостью сердца, при изобилии всего для них это просто было обязанностью да. и жесткой религии, понимаете? Но когда вы приходите к тому, что о, я служу Богу с весельем о, сердца, да. даже когда кажется, что все идет да. не в том направлении, почему? Потому что мое благословение, Моя оно сегодня не основывается на моих обстоятельствах. Нет. «Моя радость основывается на моих отношениях и с Богом». И от этого приходит твоя сила да. и подкрепление. Да. Слава Богу, да. Это то, что Павел пытался донести до церкви Филиппа, когда он находился в той тюрьме. Ему грозила смерть. В самой худшей тюрьме того времени. И тем не менее... Это было ужасно. И тем не менее... О, он сказал, ужасно. и я перефразирую, «Они думают, что они заставят меня здесь замолчать. Я проповедую здесь точно так же, как я проповедовал, когда я был свободным человеком на улице. И он сказал, да, то, что они намеревали сделать, я перефразирую, привело к обратным результатам. Сейчас все в этой тюрьме проповедуют. Да. Они близко не заставили его замолчать. И основная тема всех четырех глав послания к филиппийцам — это радость. радость. Большинство теологов называют его посланием радости. И Павел написал его, находясь в самых худших обстоятельствах. Но он лишь доказывает, что радость, наша радость, никогда не основывается на наших обстоятельствах. Она зависит от наших отношений с Богом. Аминь. Аминь. И посреди всего этого он даже сказал, «Между прочим, я знаю, что это послужит». Да. «Я знаю, что это послужит да. мне во спасение». Да. Да. И так и было. О, слава, слава Богу. Богу. Павел постоянно служил Богу с радостью да. сердца. В той тюрьме, где бы то ни было, с радостью сердца, при изобилии... Да. Всего. И послушайте, что он сказал в 20 главе Деяний, где-то в 24-25 стихах. Павел собирался уходить из того региона, и они не хотели, чтобы он уходил. И он сказал, «Я должен идти в другие города, в которых я призван проповедовать. И я знаю, что когда я приду туда, там меня ждут узы и скорби. Дух Святой уже мне об этом сказал. Когда я пойду в следующий город, там меня поджидают неприятности». Но заметьте, что сказал Павел. Но я ни на что не взираю. Я ни на что не взираю. И дальше он говорит, я завершу мое поприще с радостью. Да, слава Разве Богу. вы не знаете, что этот человек был самым страшным ночным кошмаром сатаны? О. Сатана ненавидел его. Он не мог сбить да. его с ног. И Павел говорил, я радуюсь в скорбях. Да. Это как, давай, сделай свой лучший выстрел. И мне нравится думать о нем, как о Клинте Иствуде в фильме «Грязный Гарри». Да. Думаешь, тебе повезет, шпана? Да. Давай, сатана, потому что когда я слаб, тогда я силен. Именно тогда сила Божья сходит на меня самым мощным образом. И Павел говорит здесь, «Я понял, что верой я могу ходить в радости, которая высвобождает на меня Божью благодать». И какой бы ужасный ни была скорбь, Благодать избавит меня. И я буду просто наслаждаться жизнью, да. побеждая сатану, и ходя в благословении Господним прямо посреди всего этого хаоса. Да. То есть он пришел к тому, О, когда да. он предвкушал. Я это. думаю, это интересно, то, как Бог ответил ему насчет жалова, плоти и посланника сатаны, когда Павел попросил Бога удалить его. Бог просто сказал, «Павел, благодать, которая на тебе, ее достаточно. Ее больше, чем достаточно. Ее достаточно. Нет ничего, что сатана может тебе сделать, что пребывающая на тебе благодать не сможет победить». Поэтому ты избавься да, от да. него. Не проси меня И разобраться именно после с дьяволом, этого Ты избавься Именно от него. после того, как Бог ему это сказал, Павел сказал, «О». Что ж, я буду лучше хвалиться моими я скорбями. Буду лучше хвалиться ими? Да, слава Богу. Потому что Павел сказал, теперь, теперь я знаю. Я знаю. Что бы сатана в меня не бросил, на мне пребывает что-то, что сильнее этого, и это поможет мне преодолеть. Это. Слава Богу, разве это, это не восхитительное? восхитительное? Благословение Божье предназначено для того, чтобы приносить для нас на землю небеса. Да. Давайте обратимся к 11 главе Второзакония. И заметьте, Бог говорит нам здесь, что благодаря нашему послушанию Ему, вхождении в благословение, мы можем переживать дни неба на земле. Это лишь подтверждает, что это всегда было Божьим планом. Небо на земле. Да. Да будет воля Твоя на земле, как она на небе, сказал Иисус. Это никогда не было Его волей максимально усложнить нам жизнь чтобы этим самым каким-то образом усовершенствовать да. нас. Нет, это никогда не было да. его идеей. Аминь. Как я ответил одному человеку, который наскочил на меня из-за этого, я сказал, я просто учусь здесь жить таким образом, чтобы когда я приду на небо, это не было для меня чем-то непривычным, слава Богу. Вот оно, прямо здесь. В 19 стихе 11 главы Второзакония говорится, «И учите им сыновей своих, говоря о них». Когда ты сидишь в доме твоем, и когда идешь дорогу, и когда ложишься, и когда встаешь. Речь о том, чтобы думать о Слове Божьем и хранить его в своем сердце, и в своих устах, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Постоянно. постоянно. Люди жалуются на нас, что мы постоянно говорим Слово Божье. Они могут говорить то, что хотят, но благодарение Богу оно работает. Посмотрите 20 стих. «И напиши их на косяках дома твоего и на воротах твоих». Четвертая глава притчи тоже говорит о том, чтобы постоянно хранить Слово Божье у себя перед да, глазами. Да, вот что это такое. Хранить его в своих устах, хранить его у себя перед глазами, хранить его в своем разуме, в своем сердце. Бог говорит, что вы получаете от этого огромное преимущество, дабы столько же много дней ваших, множественное число, ни один день в неделю, ни один день в году, но чтобы ваши дни, они, это значит каждый день. Они. слава Богу, Джерри. Дабы столько же много было Здорово. дней ваших и дней детей ваших на той земле, которую Господь клялся дать Отцам вашим, сколько дней небо будет над землей. То есть Бог говорит, «Если вы будете серьезно подходить к Моему Слову, если вы придете к тому, что Мое Слово будет самым важным в вашей жизни, будет стоять на первом месте, будет являться наивысшим авторитетом, тогда вы каждый день будете видеть, как я что-то для вас делаю. Я буду приносить умножение. Я буду умножать. Более того, вам будет казаться, что вы переживаете дни неба на земле. Аминь. Разве это не восхитительно? Это восхитительно. Слава Богу. Мы на другой стороне этого, поскольку мы рождены свыше. И наше место на небесах. Мы были воскрешены и посажены с Ним на небесах. Да. Опять-таки, филиппийцам 3.20, мы упоминали это чуть раньше на этой неделе, что наше жительство да. на небесах. Если вы воскресли со да. Христом, то помышляйте о горнем. Вы приходите к тому, когда больше начинаете думать так, как будто вы уже на небесах, потому что в действительности так и есть. Вместо того, да. чтобы думать, что мы просто здесь, в этом хаосе, практически беспомощные. Нет, нет, нет. Если мы воспользуемся вот этим, оно будет создавать вокруг нас атмосферу благословения. Так что... Да. Господь сказал мне, когда в 2008 году лопнул тот ипотечный пузырь, «Говорю тебе, благословение — это то место, вот, да. где нужно быть». И он сказал, «Небеса». Нет, пока еще нет. Тебе будет казаться, что ты на небесах. Да. Что ж, в этом да. как раз и суть Тогда, этого Тогда после 2008 года все кричали «самые худшие времена». И вот прошло уже столько лет с тех пор, и эти последние годы были самым лучшим временем моей жизни. То время, да. как остальные кричали «самые да. худшие времена». Потому что я не полагаюсь на этот мир, как на мой источник. Я полагаюсь на благословение Божье, и оно работает. Я переживаю дни неба на земле. Как никогда. Переживая И умножение. Господь тогда мне сказал, «Сын, это будет время беспрецедентного благоволения». И я начал смотреть значение слова «беспрецедентный». И вот одно из моих любимых его определений — «побивающий рекорд». И Господь сказал, «Это будет побивающий рекорд время». И знаете, согласно отчетам, доход служения Джерри Савелла практически удвоился по сравнению с предыдущим годом. Это что-то беспрецедентное. Это что-то беспрецедентное. Это что-то побивающее рекорд. Разве это не заставляет тебя с ожиданием двигаться к следующему Это году? заставляет меня с ожиданием да, двигаться даже да, к следующему месяцу. потому что ты живешь на небесах, на да. земле. Но я думаю, что это имеет непосредственное отношение да, к изменению конечно. вашего взгляда на будущее, да, которое конечно. производит Слово Божье. Понимаете, то, о чем ты говорил, если мы посажены с Ним на небесах, вы смотрите на все так, как на это смотрит Бог. Вы поступаете так, как поступает он. Библия говорит, Бог смотрит на врага и смеется. Да. И вы приходите к тому, что говорите. Ну что, дьявол, что ты будешь делать? И вы начнете смеяться над ним, потому что теперь вы смотрите на все с точки зрения Бога. Что ж, если мы посажены с ним, разве это не значит, что мы можем и смеяться да. с ним? Да. Аминь. И мне нравится от душе посмеяться, и это одно из моих любимых дел, и особенно над дьяволом. Да. Аминь. Слава Богу. Слава Богу. И послушайте следующее. Здесь говорится о том, что Бог хочет делать что-то каждый день нашей жизни. Ваши дни будут переживать умножение. И Он говорит здесь не только о долгой жизни. Он говорит о проявлении благословения Божьего в нашей жизни каждый день. Иова 36,11. Если послушают и будут служить Ему? Хорошо, давайте вернемся к Второзаконию 11.19. Что Он сказал нам здесь делать? Что будет приносить в нашу жизнь не небо на земле, если мы будем ставить Его Слово на первое место? Если мы будем продолжать устремлять свои глаза на Слово Божье, если мы не будем позволять этому миру отвлекать нас от того, что говорит Бог а верить, в первую очередь, заключению Бога, не какому-нибудь другому заключению. Другими словами, сделайте Слово Божье наивысшим авторитетом. Хорошо, это то, что Он говорит нам здесь делать. Итак, если я послушан этому, Он добавляет вот это благодеяние. «Я проведу дни свои». Не день, не неделю, не раз в семь лет. «Я проведу дни свои в благополучии или преуспевании, или та свои в радости». Это значит, что я могу прийти к тому, что каждый день это день благословения. Каждый день Бог изливает благодеяния. Слава Богу. Аллилуйя. Ух, да. Я записал это у себя в конспекте. Ежедневное преуспевание — это признак того, что благословение работает в нашей жизни. Аллилуйя. О, И послушайте Богу. 28 главу Второзакония. Я пытаюсь своей проповеди Хорошо, привести да. тебя в восторг. Ты сделал это три дня назад. 28 глава Второзакония. Это не то, чтобы ты не был в восторге, когда пришел сюда, но я просто хочу вывести тебя на следующий уровень. 28 глава Второзакония, 8 стих. «Пошлет Господь тебе благословение». И затем в 12 стихе говорится, «И благословит все дела рук твоих». В одном из переводов Библии говорится, «Он сделает вас успешными во всем, что вы делаете». Во всем подразумевает каждый день. Потому что я делаю что-то каждый день. Он будет благословлять все дела рук твоих. Да. Или, все, к чему вы прикасаетесь, да. будет переживать умножение. Слава Богу! Скажу вам, этот Савейл может прикоснуться. Он, может прикоснуться. Он сказал, все, к чему вы прикасаетесь, превращается в все, золото. Все, к чему вы прикасаетесь, да. Аллилуйя. Или, когда вы смотрите на это глазами Иисуса, все, к чему вы прикасаетесь, будет исцелено. Да. Все, к чему вы прикасаетесь, будет обращаться в пользу да. Бога. А против Бога. Вот же рек, Все, к чему вот вы прикасаетесь, ты... становится благословенным. Это важно. Это, важно. это откровение с небес. Да, слава Богу. И послушайте вот это, 36-й псалом. Я еще только начинаю. 36-й псалом, и посмотрите 18 -й, 19 -й стихи. «Господь знает дни непорочных, и достояние их пребудет вовек. Не будут они постыжены во время лютое, и в дни голода будут сыты». Послушайте, Слава как Богу. это звучит в другом переводе Библии. В трудные времена они будут высоко держать свою голову. Когда у других будут пустые полки, их полки будут полными. Разве О, это не здорово? это еще раз. Это немного другой перевод. Это немного другой не перевод. Пожалуйста, прочитайте. 36 псалом, 18-19 стихи. В трудные времена они будут высоко держать свою голову. Когда у других будут пустые полки, их полки будут полными. Слава Псалом 36, 18, 19. В традиционном переводе говорится в дни голода». Поэтому, что бы ни происходило с нашей экономикой, что бы ни происходило с индексом Доу-Джонса, на Уолл-стрит или с чем-то еще, в трудные времена мы будем высоко держать свою голову. Почему? Потому что для нас работает благословение. И одним из показателей благословения является ежедневное преуспевание. Тот же самый стих в еще одном переводе Библии звучит так. Во времена бедствия они не ослабеют. Во дни голода они будут наслаждаться изобилием. И вот еще один перевод этого стиха. И у них будет избыток. Слава Богу. Поэтому это благословение в действии. И каждый раз, когда приходит благословение, приходит избыток. Каждый раз, когда приходит благословение, приходит успех и преуспевание. И послушайте в заключение последнее место Писания. Псалом 89, 14 16. Рано насыти нас милостью Твоею, и мы будем радоваться и веселиться во все дни наши, да явится на рабах Твоих дело Твое и на сынах их слава Твоя». Послушайте, как это звучит в другом переводе Библии. Удиви нас с твоей любовью на рассвете. Пусть твои слуги увидят, что у тебя лучше всего получается, а именно как ты благословляешь, как своих, ты благословляешь детей. своих детей. Слава Богу. То есть псалмопевец говорит, что у Бога лучше всего получается, так это благословлять свой народ. О, Разве это не Богу. здорово? Каждый слава день ⁇ это день Богу. благословения. О, Господь Иисус, мы спасибо молимся тебе, тебе сегодня. Спасибо Тебе, спасибо Тебе, спасибо Аллилуйя. Тебе за то, что Ты все это для нас делаешь. Мы просто прославляем Тебя за это. Аминь. Мы вернемся через минуту. Здравствуйте, я Кеннет Копланд. Добро пожаловать на передачу «Победоносный голос верующего». Давайте помолимся, и мы сразу же приступим к сегодняшнему библейскому уроку. Отец, спасибо Тебе большое за Твое присутствие за Твое Слово, мы благодарим Тебя за ту жизнь, которую Ты нам дал, это просто дивно в наших глазах, мы открываем наше сердце и разум, чтобы получить откровение с небес, мы берем его верой, и мы воздаем Тебе за него огромную хвалу, во имя Иисуса, аминь, давайте сегодня снова вместе поприветствуем нашего гостя Джерри Савелла, спасибо, слава Богу, что ж, Джерри, это, было это здорово, была замечательная не так, неделя. О, это было здорово. И ты это сделал. Ты своей проповедью привел меня в восторг. Аллилуйя. Фактически это произошло еще даже до того, как мы приступили к нашей передаче в понедельник. Я знаю, еще когда мы готовились к передаче. О, да. Это да? была просто замечательная неделя. И всю эту неделю Аллилуйя. мы читали Псалом 67.20. Давайте обратимся к одному из его переводов. Благословен Господь, Который ежедневно осыпает нас благодеяниями. Слава Богу! Осыпает да. и загружает нас да. каждый день благодеяниями. Поэтому нам нужно принимать их. Не нам нужно ли? принимать их, да. И знаете, ключ ко всему этому? Одно дело видеть все это в Библии. И, конечно же, в первую очередь вам нужно увидеть это в Библии. Но затем вы должны развивать ожидания этого. Знаешь, как-то раз у нас дома был брат Робертс и его жена Эвелин. Я никогда этого не забуду. Мы сидели в гостиной, Кэролин приготовила для нас всех ужин, и брат Робертс начал проповедовать. И он сказал, «Джерри, чудеса встречаются на нашем пути каждый день. Ты либо притягиваешь их, либо они проходят мимо тебя. О, Прислушайтесь к этим словам. Да. Они встречаются на вашем они пути приходят каждый, день. каждый день. И он сказал, «Ты либо притягиваешь их, либо они проходят мимо тебя». И я знал, что он собирался сказать, потому что я слышал, как да. он говорил это раньше. И я спросил, чем я могу притянуть их, брат Робертс? И он ответил, «Ожиданием». Ожиданием. Иисус сказал это так, «По вере вашей да будет вам». И этот мир называет это «законом притяжения». Но это просто ожидание. Понимаете? Того, что Он ежедневно осыпает нас благодеяниями. И это основание для моего ожидания. Фактически, послушайте следующее. Псалом 61.6 в одном из переводов звучит так. «Душа моя, уповай только на Бога, ибо мое ожидание от Него». Да, да. «Мое ожидание от Него». Другими словами, «все, чего я ожидаю». «Все, на что я надеюсь, все, чего я желаю, основание для этого — от Него». И когда вы говорите о чем-то «от Него», то вы должны включать сюда и Его Слово, потому что Он и Его Слово — это одно целое. То есть это говорит о том, что мое ожидание приходит от того, что я вижу в Слове Божьем. И все эти места Писания, о которых мы говорили вчера и о которых мы говорили на протяжении последних нескольких дней — Каждая из этих мест Писания предназначена Богом для того, чтобы формировать ожидания. Именно поэтому Он самого Вера приходит и от и слышания сказал. о слышании от Слова Божьего. Ожидание приходит от слышания о слышании от Слова Божьего. Конечно, поэтому, Вера... чем больше я вижу в Библии, что она говорит о силе благословения и о том, что оно может делать в моей жизни, мое ожидание просто продолжает переходить на следующий уровень. Так что я каждый день просыпаюсь, ожидая, что придут благодеяния. Ожидая, да. что проявится благоволение Божье. Ожидая, что каким-то образом проявится благословение. У многих людей такое отношение. Ну, со мной такое не происходит. А чего вы ожидаете? Чего вы ожидаете? Это удивительно. Людям хочется спорить с вами, когда они ожидают в своей жизни самого худшего. Ну, я ожидаю, что меня уволят. Я ожидаю, что подхвачу грипп. Я ожидаю, что, вероятно, мы в итоге потеряем наш дом. Я ожидаю, что дети убегут из дома и станут наркоманами. А потом, когда это происходит, они ведь ожидали этого. Понимаете? Но если так вы направляете есть. это в позитивное русло, я ожидаю, что благословение будет проявляться каждый день. Я ожидаю от этого благословения преимущества и благодеяния. Я ожидаю, что каждый день впереди меня будет идти благоволение Божье, открывать дверь, которые ни один человек не может закрыть. Что в этом плохого? Фактически для меня это работает, слава Богу. Но ключ в ожидании. Как только вы узнаете, что говорит Слово Божье, и вы позволяете Слову Божьему быть основанием для всего, чего вы ожидаете, понимаете, это не какие-то фантазии. Это не просто сила позитивного мышления. В данном случае Слово Божье формирует в моем сердце образ того, что, как говорит Бог, принадлежит мне. И вместе с этим образом приходит ожидание того, что это исполнится. Это произойдет. Давид как-то раз сказал это так. «Если бы я не ожидал увидеть благость Господа на земле живых, где бы я был?» Понимаете? Другими словами, все, о чем я верю Богу, все, на что я надеюсь, все, чего я ожидаю, что оно произойдет в моей жизни, основание для этого от Бога. Оно да. приходит от Слова Божьего. Это настоящая библейская надежда. Да. Когда люди спрашивают, «Ты получишь свое исцеление сегодня утром на школе исцеления?» «Ну, я, конечно же, надеюсь на это», то в этом нет да. никакой веры. И это не является да. библейской надеждой, потому что настоящая библейская надежда порождается знаешь, верой. Знаешь, когда люди делают подобного рода заявления, они в действительности не они основывают не ожидают их этого. на слове Божьем, они основывают их на опыте кого-то. Да, и они говорят, что ж, хотелось бы... хотений и библейская надежда, да. это, это даже две очень разные. Одно и то же. Это да. даже близко не одно и то же. Настоящая библейская надежда... Слово, переведенное как «надежда», да, означает да. «усиленное ожидание». А откуда оно берется? Когда Бог обещает это, и я выбираю верить в это, это порождает веру и эту надежду. И огонь, который приходит вместе с этим, да. это произойдет. Да. Это... Эй, это произойдет. Да? Послушайте, что сказал Павел, находясь в тюрьме когда писал это послание церкви Филиппах. Он сказал филиппийцам 1.19, «Ибо я знаю, вот эта моя ситуация послужит мне во спасение по моему усиленному ожиданию». Да. Другими словами, я говорю не просто для того, чтобы слышать себя говорящим. Это не основывается на каких-то фантазиях. Это не что-то из серии «Ну, я, конечно же, надеюсь на это». Павел сказал, «Я знаю, что я выхожу из этой тюрьмы. Эта ситуация изменится. Я настроен настолько позитивно, благодаря моему усиленному ожиданию». И вот это усиленное ожидание, сила веры, которая породила это ожидание, фактически и является той, самой силой, которая вытащила его оттуда. Она не сошла с небес, она вышла из него, изнутри него, наружу. Да. И Джерри, это то, чего христиане так никогда и не поняли, так, как должны были бы понять. Вся эта мирская система, все это вавилонское представление об управлении государством, оно работает снаружи, внутрь. И нас с детства учили, что если мы хотим что-то получить, мы должны идти и обращаться за этим туда. Я должен у кого-то это попросить, я должен попросить это у правительства. Я должен обратиться к моим родителям, да. чтобы получить это. Я должен обратиться на работе к моему начальнику. Или «да-да-да-да-да» и так далее. Вы постоянно думаете «оно где-то там, я должен пойти и получить Дело это». Дело источником все, кроме Бога. Да, но когда вы рождаетесь свыше, вы разворачиваете это на 180 да. градусов. Теперь Царство Божье внутри вас. Да. И мы, люди, живущие изнутри наружу. Откуда пришло проклятие, которое пришло на землю, когда Адам согрешил? Оно вышло да. из него. Оно уж точно Нет, не было. Адам даже Боге. не был тем, кто навел это проклятие. Да. Это проклятие было порождено непослушанием Адама. Да. У сатаны не было силы и власти это сделать. Он на это не тянет. Он не был настолько могущественным, но этот человек... Если бы сатаны была сила это сделать, зачем ему тогда подталкивать Адама он к Он сделал это, да. и ему не могло сойти это с рук. Он уже получил свое, когда развязал войну на небесах. Глупо было это делать. Его вышвырнули оттуда. Да. Что касается Адама, в нем и на нем пребывала сила благословения соединенное со славой Божьей. И когда он не послушался Бога, то, что было верой, превратилось в страх. То, что было мужеством и смелостью, превратилось в разочарование. Все перекрутилось. И вместо того, чтобы быть подключенным к Богу, теперь Адам был подключен к дьяволу, и дьявол использовал его силу, эту силу Адама, потому что Адам должен был благословить всю планету. Да, верно. И это должно было выйти из него, а не небес. Бог поместил это благословение в него и на него, и оно должно было выходить из Адама и благословлять. И мы получили Слава его обратно. Богу. Мы получили да. его обратно. Благословение Господне внутри нас. Аминь. Аминь. Поэтому оно все будет приходить изнутри, наружу. И когда это ожидание поднимается аж туда, это произойдет сегодня. Да. Говорю тебе, это сегодня. Что происходит? Это не приходит просто откуда-то. Это выходит отсюда и проявляется прямо да. здесь. Сначала мы видим это внутри. И затем оно проявляется снаружи. И если вы это да. увидите, да. вы сможете. Если это вы иметь. сможете это представить, вы, вы сможете, сможете это, иметь. это иметь. И ваш мысленный да. образ находится да. вот здесь. Я слышал, как ты говорил это много-много лет назад. Фактически это было до того, как я начал с тобой работать. Вы проповедовали в Оклахома-Сити, и ко мне попали записи этих проповедей. Ты говорил об образе, и ты сказал следующее. «Мое сердце — это холст, Дух Святой Художник, а Слово Божье — это масло». Если вы будете проводить достаточно времени в этой книге, Дух Святой Художник будет рисовать этим маслом на холсте вашего сердца образ того, какими вас видит Бог. И это то, что происходит, когда вы проводите достаточно времени в Слове Божьем. Вы изучаете благословение, вы изучаете благодеяние, вы изучаете благоволение Божье. Вы изучаете, что оно совершало в жизни людей в Библии, как оно работало и как они получали. Изучайте, что будет его блокировать. Вы углубляетесь во все это. И в конечном итоге, внутри вас это сформирует образ. О, да. Так что да. вы начнете видеть себя делающими это, живущими таким образом. Точно так же, как вы можете читать о том, что Авраам жил таким образом. Да. Вы становитесь современным новозаветным Авраамом. О, да. Слава Богу. Я услышал это от Билла Уинстона. И это просто поразило меня с такой силой, он сказал, «внутри сердца». Да. Каждого рожденного свыше, чада Божьего, есть семя величия. Да. Если вы начнете поливать это семя Словом Божьим, тогда величие начнет всходить внутри вас, и вы начнете да, видеть, да. кто вы здорово. на самом деле. Да. Разве это не сильно? И это желание иметь успех, желание превосходить, желание побеждать то, что, как говорят люди, нельзя победить, оно было рождено в нас Богом. Да. Нет ничего греховного в такого рода желании. Нет ничего неправильного в том, чтобы иметь такое желание. Это что-то, что Бог вложил в каждого человека. И он вложил не только это желание, но и наделение силой, которое называется благословением, чтобы это произошло. Чтобы осуществить это. Да. И это приводит нас к третьей и четвертой главам послания к евреям. И там говорится, что мы стараемся войти в его покой. И что мы успокаиваемся от дел своих, как и, дословно там говорится, как и Бог, или точно так же, как и Бог успокоился от дел своих. Что ж, мне говорили, и я читал в книгах, что Бог перестал делать свои дела. Последнее, что Он сделал, это сотворил человека. Но затем, изучая эту четвертую главу послания к евреям, я осознал, что... Нет, его последним делом не было сотворение человека. Ты упомянул об этом пару дней назад на передаче, что Бог сотворил человека и сразу же да. благословил его. Поэтому последнее, что сделал Бог, он наделил человека той же самой силой, той же самой силой на том же самом творческом созидательном уровне, какая есть и у него той же самой силой и славой, которые высвободились, когда он сказал, «Свет будь!» Которые сотворили все да. материальные вещи. Он наделил Адама той же самой силой, чтобы с ее помощью да. управлять всем этим и дал ему власть над всеми делами рук своих, которая в то время выходила за пределы да. земли. Слава и честью увенчал его. Увенчал его славой. Поэтому, как мы, подобно Богу, входим в Его покой. Как мы успокаиваемся от дел своих, как и Бог от своих. Он сотворил человека, и последним делом Он высвободил благословение, чтобы оно совершало да. работу. И Бог вошел в покой. Да. Не потому что Он устал, да. а потому что Он закончил. Больше нечего было делать. Полная Пусть благословение совершает всю работу. Да. Он сказал слово. Да. Пусть благословение совершает всю работу. И мы, подобно нашему Отцу, да должны обращаться к Слову Божьему. Иисус сказал слова, которые говорю я вам, говорю не от себя. Отец, пребывающий во мне, Он творит дела. Оно выходит да. изнутри наружу. Поэтому первое, что сделал Бог, это дал Ему Слово. Он сказал Слово. Бог творил эти дела. И затем Иисус сказал, верующие в Меня буду делать то же самое. Как? Точно так же позволяя этому благословению делать то, что оно было предназначено да. делать? Да. слава Богу. Вы каждый день просыпаетесь, ожидая, что благословение, пребывающее на вашей жизни, будет делать то, что, как Бог сказал, оно предназначено делать. Это значит, что мне не нужно своими силами заставлять что-то происходить. Это лучше? Да. Потому что мы уже это пробовали. Да, это не работало. Да. И все, что я своими силами заставил я произойти, рад, лучше бы я никогда обложения. этого не делал. Да, аминь. Аминь, аминь, аминь. Говорю вам, мы должны видеть, как благословение Божье работает для нас каждый день нашей жизни. Это печалит мой дух, когда христиане видят это только время от времени. И думают, ну невозможно, чтобы такое происходило каждый день. Это слишком хорошо, чтобы быть правдой. Это звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой, но это написала сама истина. Да. да. Слава Богу. И в заключение говоря о том, что каждый день — это день благословения, плач Еремии 3,22. «По милости Господа мы не исчезли или не пожираны. Плохая экономика не пожирает меня. Экономический спад не пожирает меня». Это здорово, сын. Это и здорово. это все благодаря милости Господа. Поэтому милость это еще одно слово для благословения. Да. Или это результат благословения. Да. Милость Божья это характерная черта благословения. Речь о Божьей доброте, Его сострадании и его благости. И дальше говорится. И она обновляется каждое утро. Обновляется. Слава Богу. Утро. Это означает, что я могу ожидать, что одна из главных характерных черт благословения, а именно Божья доброта, Божье сострадание Божья благость, будет обновляться в моей жизни каждое утро. Аминь. Каждый день благословения. И все, что вы испортили вчера, этого больше нет. Да, да за ночь оно ушло. Слава Богу. Именно поэтому Бог не дремлет и не спит. Он вычищает все это, пока он мы спим. Он вычищает и убирает он весь этот хаос. Весь О, этот слава хаос. Богу. Аллилуйя. Аминь. О, вы тоже должны смеяться. Вы должны радоваться вместе с нами. Я знаю, что вы радуетесь. Аминь. Потому что его милость обновляется каждое утро. Господь благ. Милость его вовек. Аминь. Он умер за нечестивых. И вы, и я, и брат Джерри. мы такими и являлись. Аллилуйя. Слава Богу. И он вытащил нас оттуда... И сделал нас новыми, Аллилуйя. обновленная жизнь. Обновленная Мы царствуем жизнь. в жизни как цари. Новые творения во Христе Аллилуйя. Иисусе. Аминь. Мы вернемся через минуту. Пятница на передаче победоносный голос верующего. Это день пожертвований. И много лет назад, когда Господь повел меня это делать, Он показал мне этот духовный закон которые имеет отношение к тому, когда вы проповедуете Слово Божье под его помазанием, и затем это Слово принимается и приводится в действие. Иисус говорил о нем в 4 главе Марка. Он сказал, что люди приняли Слово с радостью, но не имели в себе корня,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 И в пятой главе Павел уже говорил о том, что вы пожнете, если будете сеять в плоть. А сеющий в дух, от духа пожнет жизнь, или зоя, жизнь Божью. И вот что показал мне Господь. Вы слышите это слово, и вы принимаете его с радостью. Но когда вы отвечаете на это слово, приходя к Господу и спрашивая, «Господь, я вопрошаю тебя, какое семя я должен посеять сегодня в служение брата Севейла? Я получаю откровение, я что-то вынес сегодня из этого, я принимаю это, я беру это, и я отвечаю на это тем, что сеешь что-то для того, чтобы он продолжал делать то, что он делает». И это правильный ответ. Да. Это не какой-то хитрый способ сбора денег. Нет, нет, нет, нет, нет. Он говорит, что да. когда вы это делаете, вы пожинаете жизнь. Именно тогда это слово пускает в вас корни, и сатана не может его украсить. Отец, мы молимся сегодня за все эти пожертвования. Мы молимся за наших партнеров. Мы молимся за каждого, кто нас сейчас слышит. Я прошу Тебя, Господь, открывай Твоему народу. Что им нужно знать? И направляй их в отношении этих пожертвований. Во имя Иисуса. Аллилуйя. Просто будьте послушны тому, что Господь говорит вам в этом плане делать. И мы принимаем эти пожертвования, Отец, верой. Во имя Иисуса. Аминь. Слава Богу. О, Джерри, это была отличная неделя. Слава Богу. Да, и в понедельник мы продолжим. Давай снова это сделаем на следующей неделе. Будьте частью недели. хорошей работы, будьте частью хорошей церкви. Аминь. Просто радуйтесь. До встречи в понедельник. Мы, Кеннет и Джерри, напоминаем вам, что... Иисус, Иисус Господь.